Витик покажу вам сегодня клачек который у нас есть это производство хиропенза шане цвета разные в наличии шоколад с бронзой отделано вот такой вот планкой небольшой то есть можно положить телефон ключи помаду пудру в принципе и больше для необходимости для похода куда-то в гости или на какую-либо презентацию. Большего размера, я думаю, вам не нужно. Здесь а, длинная ручка. Есть, можно повесить, освободить ручки, чтобы не мешало. А, цвета в наличии разные. То есть можно подобрать нужного вам цвета под ваш гардероб, под ваше платьишко Или под костюмчик. В чем вы там будете Новый год встречать, девчонки? Или не только Новый год. Потому что сумка это такой предмет аксессуар, особенно клатч, который нужен в принципе всегда. Так, смотрим, что есть наличие. Шоколад с бронзой. Черный с золотом. Шоколад, лак, масло, материалы, как кожа. да? Вот с таким кружевым. Это кружевого цвета бронзы. Так, потом есть красивый синий. Тоже синее масло. С синим кружевом. Тоже очень красиво. Очень интересно смотрится. Цвет ближе вот так покажу. Прям металлик. Он такой. Вот когда темное, это однозначно вот родной цвет. Потому что видео искажает. Есть красный яркий. Яркий цвет экокожи и вот такой металлизированный красный, красное кружево. Вот, когда темным цветом оттеняет, это именно тот цвет, который на речи по факту. Вот так, наверное, больше. И, в принципе, шоколад еще одна из лежит бронзой. Получается, по факту, цена сумочки 1008 рублей. Еще раз, красный, синий, две бронзы, то есть масло поглощенное, да, материал и матовый. Здесь с кружевом, а здесь э, с бисером. Материал называется бисер, он такой блестящий весь, такой приятный очень. И золото с черным. Потом именно вот в этом курзаме, в этой эко-коже, есть еще другие малышки. Сейчас покажу. Смотрите, есть вот такая малышка, у которой две ручки. Мойте бы еще ее. То есть вот такая ручка, тоненькая. Сюда накрепится на карабинах. И вот такая ручка. Цветной ремень при желании, то есть все зависит от того, если вы одеты в классику, то можно такой ремень прицепить. А если вы находитесь в более легком облегченном варианте, спортшик или расслабленные джинсы Casual, да, то получается можно и вот такой ремень прицепить. Сзади карман на молнии. Два входа. Кармашек. Здесь кармашек на молнии. Один на молнии, один без. Закрывается. То есть выглядит она, если просто на ремне вот так, то это вот, в принципе, вот таким образом. Так, покажу, какие цвета есть. Так, это получается бронза бисер. Есть золото бисер. И, в принципе, из этих моделей все. И есть еще другая модель. Она больше похожа на кошелечек. Такой мягкий. А, цена не сказала на сумочку, да? Цена этой сумки 1023 рубля. В принципе, для такой сумки цена более чем. То есть можно порадовать себя или близких. И не только на праздник, но и на каждый день. То есть смотрится она однозначно ярко интересно. Так, есть вот такая моделька. Один вход, и она чуть-чуть больше, нежели это. И она мягкая. Если эта сумка полужесткая, то это мягкая. То есть она э, держит форму, но э, за счет того, что она мягкая, в нее можно положить большее количество предметов, если и в этом есть необходимость. Длинный ремень регулируемый на карабинах. Тоже можно сумку взять как кошелек в руки, Прикором здесь, конечно, является кисточка. Хорошая такая. Вот такой вход. Кармашек на молнии. На передней стенке кармашки. И сзади кармашек на молнии. Так, цена сумки 1100 рублей. Вот именно вот этой мягкой. И она есть в трех цветах. Сейчас покажу, какие. Материал бисер синий. Очень такой приятный. Шелковистый, похож на текстиль. Черный бисер. И бронзобисер. Очень яркий. Прям бросается сразу в глаза. Так что вот три модельки. Поэтому, если есть необходимость, девчонки, Пишите, покажу, отложу, делаем отправку курьером, почтой. Во все регионы России и Казахстан есть договора. Подписывайтесь, ставьте пальцы, пишите, что вам понравилось, что нет и чтобы вы хотели посмотреть.